Ребят, всем привет! Сегодня суббота, 26 сентября. Сейчас поедем на авторынок Зеленый угол, посмотрим по наличию автомобилей. Ходят покупатели, не ходят. Насколько вырос ценник, что сколько стоит. Сегодня с вами давайте начнем с обзора такого кей кейкарчика. Это Honda N-Wagn в неплохой комплектации. Установлены туманочкой. Как видите, темно-серый цвет. Фары, линзы на литье. Летняя резина по переду отличная. Сзади, ну такая уже идет порепанная под замену формированные ручки бесключевой доступ ветровики есть вот этот автомобиль попал нам на проверочку сейчас его будем проверять смотреть диагностировать трясти ну и соответственно отправлять заказчику темный салон чистый аккуратный похоже на автомобиль не новый, есть какие-то мелкие царапины по кузову ниша все на месте заднее сиденье у нас вот таким вот образом двигается Один из самых популярных кейкаров. Хорошей комплектации. Сиденье у нас можно так сделать. Можно вниз опустить. Ну, соответственно, они складываются. Сзади у нас есть полочка под вот ботинки. Кожаный руль у автомобиля. Как видите, кожаные вставки. Переднее сиденье так называемое. Ну, практически, практически идут диваны. место в автомобиле, ребят, очень много. Мультируль, круиз-контроль, анти-юз, СТБА, система предстолкновения, торможения, бардачок. Вот. Ну, что так? Прикольно сделано. Тахометр 8000, спидометр 140. Что-то еще интересного есть. В принципе, все, ручник у нас идет ножной. Стоимость данного автомобиля 500 тысяч рублей. Ну, на дроме он стоит 485, по-моему появились у нас на авторынке новые автомобили не знаю буду вам это интересно или нет просто порядок цен а, что это такое стоит у нас киа Rio x line и кпп кредит выдают кредиты от 9 130 рублей передний привод стоимость автомобиля 995 тысяч рублей а, еще одна киа я вот даже что-то как-то это рею эти не перевариваю 2020 год 945 тысяч рублей черный цвет кстати пишет гарантия 5 лет или 150 тысяч километров 935 тысяч друзья чтобы немножко понимали в каком состоянии продаются автомобили вот еще недавно можно было взять в там ноха эксквайра ну за миллион 300 можно было взять нормальный автомобиль целых кузов нормальную комплектацию с нормальным пробегом вот перед вами стоит toyota новых 1 миллион триста восемьдесят пять тысяч пробег на автомобиле по моему 160 тысяч чтобы вы понимали, да, как, как растет цена на автомобиле нужно до пяти процентов приморских предприятий оставлять у нас в крае. Это необходимо закрепить нормативно. Сто 160 тысяч пробег на адометре. Пробег никто не скручивал 1 один миллион триста восемьдесят пять тысяч. Мультируль комплектация подогревов нет. Двойной климат-контроль одна электродверь, одна Запрещена приказом профильного российского ведомства. Мы, конечно, содержали инспекторы нас парка. Полицию поданную. Чистенький такой ухоженный салон. Кстати, я вам скажу: приезжали подписчики вчера. Вчера По-моему, сквайра не смотрели. Пробег на автомобиле был 180 тысяч. Батарейка была 85 процентов. Поэтому по гибридам обязательно нужно делать тест остаточной емкости. Стоит новая сирена кстати на днях в понедельник будем забирать такой автомобиль вам про него расскажем 4 ВД будем забирать тоже открыта цена есть цена не указана на автомобиле три с половиной балла кузовщина целая пробег тысячи. довольно интересный автомобиль то есть освежился кузов, освежился салон. Обязательно расскажем про него. Есть гибрид, есть 4 воды автомобили Друзья, стоит у нас на продаже Toyota виц 510 тысяч. Есть двигателя литровые. Есть 1.3. 510. Извиняюсь, 610 тысяч. Да, 15 год 1 3, аукцион номер кузова есть зимняя резина белый цвет автомобиль закрытый без литья сзади установлена метла рядом стоит honda shuttle на спущенном колесе серенький цвет бесключевой доступ имеется в автомобиле написано проверено drum Assist аукцион 2012 год 635 тысяч давайте посмотрим один из самых популярных минивенов honda freed комплектация g-aero такой темно-серый цвет сзади установлен спойлер он у нас Теперь закроем на литье на родном на хондовском ну, естественно он идет комплектация идет с обвесами Фрид, фрид и спайк, чем они отличаются? У Фрида ну, он есть пятиместный, а есть где три ряда сидений. Данная модель с тремя рядами сидений также есть где сзади установлены два капитанских кресла. Мультируль у него имеется, Силучка такая немного... Замята. лежит аукционный лист, аукционные листы нужно проверять по кузову э, ну, в принципе автомобиль по кузову целый. магнитола климат-контроль есть без климат-контроля соответственно от климат-контроля автомобили они дороже рулет обычный одна электродверь, дверь туманочки здесь уже установлены зеркала складываются регулируются. есть подсветка подлокотник ну и проход на второй ряд сидений ну это так название проход естественно мы тут ходить не ходим 680 тысяч стоит этот автомобиль Приус альфа универсал 2017 год 1 миллион 160 тысяч естественно это уже идет перестань пары линзованный бампер другой установлена туманка летняя резина автомобиль на литье кто не знает идут колпаки там идет дальше литьевой собачки тут лежат у нас отдыхает темный салон автомобиль только пришел в нем еще никто не убирался бензинчик наверное слили с автомобиля полноценный гибрид бесключевой доступ вижу есть полный мультируль 125 тысяч пробег 1 миллион 160 тысяч а еще одна альфа стоит то серая серая, это уже белая семнадцатый год 1 миллион сто семьдесят пять тысяч тоже на литье отсюда вижу практически новая летняя резина камера заднего вида установ... ага она закрыта камера заднего вида установлена Акционный лист 4 балла 131 тысяча пробег замена переднего левого крыла а немного возьмем Honda, honda fit 16 год 1.3, и 660 тысяч фары не линзы установлены туманки бесключевой доступ повторители летняя резина камера заднего вида есть honda shuttle популярнейший автомобиль популярнейший универсал постоянно поиски постоянно спрашивают данные автомобили 17 год гибрид 890 тысяч выходной суббота люди ходят это вот одна из стоянок на ходят смотрят покупают он с рядом стоит стоит toyota corolla филдер 14 год хорошая комплектация с рейлингами 765 тысяч зимней нет ребят летняя резина литье климат-контроль есть гибрид есть передний привод есть автомобили 4 вода рядом стоит mitsubishi рвр черный цвет черный цвет на любителя хорошая резина литье Стоимость автомобиля 985 тысяч рублей. Аукцион 4 балла, 4 ВД, G-комплектация. Вот заходим на следующую стоянку. Тоже, как видите, люди подошли, люди есть уже да. Сегодня люди ходят. Субару Форестер, черный свет, люк, дористайл, максимальная комплектация. 14 год. Я ж как-то подзавис немножко. Почему он стоит полтора миллиона? Очень дорого. Может, он турбо? Да, он турбовый. Поэтому стоимость полтора миллиона. 280 лошадиных сил. Toyota Porte 2016 год. Катер -то торпеда у ней розовый. Идет стоимость автомобиля 577 тысяч. Японка, наверное, ездила на автомобиле. По ХВМ гоняла Сузуки Игнис. Вот тоже кто-то недавно спрашивал про эти автомобили. Гибридная версия. Новая резина. Довольно интересный автомобиль. 2019 год. Стоимость автомобиля 735 тысяч. Ну, я скажу, понемногу, понемногу, конечно, заполняются стоянки вот кейкаров. Немножко стоит, что это инвага на синий цвет, 15-й год, простая комплектация, 475 тысяч. Помаднее стоит, 495 тысяч. Кастуму простой. toyota сай 15 год объем двигателя 24 гибрид бензин g комплектация аукцион 4 балла 1 миллион 465 тысяч шикарный автомобиль и по технике и внешний вид и по салону очень нравится toyota pro Box, белый цвет такой рабочий автомобиль рабочая лошадка хороший надежный 2016 год, полторашка, есть 1,3, стоимость автомобиля 655 тысяч рублей. Рядом стоит Honda Fit, как видите, красный цвет, 1,3, 4 балла, 685 тысяч рублей. Вид 2017 год, 4 ВД, 705 тысяч несколько седанов toyota corolla аксио полтора литра 2015 год стоимость автомобиля 890 тысяч рублей напоминаю есть передний привод есть гибрид есть 4 в.д. гибридов 4 воды не бывает еще одна Axio, тоже гибрид оба со светлыми салонами с аукционными листами и с одинаковой стоимостью по 819 000 тысяч рублей вот стоит не гибридная версия уже 4 воды 15 год 769 тысяч внешние автомобили не отличаются ничем друзья 4 воды нужно обязательно смотреть по ржавчине потому что автомобили как правило приходят с севера в общем смотрите внимательно кроссовер от subaru это subaru xv у кого не хватает денег на subaru forester автомобиль для вас 2013 год 4 vd комплектация не из богатых 1 миллион 25 тысяч родное литье кстати не дешевая летняя резина сонары накладка японская довольно неплохой автомобиль я вам скажу за свои деньги Вот здесь, кстати, бывало то, что автомобили стояли и три ряда было. Сейчас, как видите, один ряд стоит. Все. Nissan One Net, Mazda Bonga, что, в принципе, одно и то же. 2013 год, объем двигателя 1.8. Автомобиль пробежный, год в России установлен багажник. Неплох, неплохого такого объема автомобиль на литье. Основная масса беспробежных продается на дисках ну давайте оценим багажное отделение. Ух ты, что это такое было? Хотя особо не оценим. Рабочий рабочий офис, скажем так. Закрываем. 609 тысяч раздатка, кулиса. Едем как в троллейбусе. от атлет, шикарнейший автомобиль. 2 миллиона 100 тысяч. 2,5 мотор, гибрид. 16-й год. Родное литье. Ну конечно 2 миллиона за седан круто атлет с ну что поделать за комфорт нужно платить давайте посмотрим довольно редкие экземпляры это mazda 7. два автомобиля мини минивэна красная темно-серый так Автомобиль серый шестнадцатый год 4 воды 2 литра 3 ряда сидений 7 мест, 885 тысяч рублей красный цвета, семнадцатый год ну соответственно по технике все то же самое 855 тысяч рублей туманки без литья летняя резина автомобили большие с огромными салонами аукцион 4 балла пробег 112 тысяч бардачок климат-контроль боковые двери сдвижные левая дверь электроправа сейчас посмотрим второй ряд сидений как бы грубо говоря он делится на два капитанских кресла. Багажное отделение вот здесь мы, по-моему, занято у нас. Да. Давайте посмотрим в серенькой. Как видите, третий, третий ряд складывается в ровный пол для удобства. Подстаканник. Подсветочка у нас есть. Серый тоже без литья правая дверь тоже идет электро комплектация идет мультируль электро двери у нас открываются можно их открывать со стороны водителя номер кузова кому интересно пробиваете по статистике ну, давайте посмотрим аукционный лист Есть. лежит лежит Итак, значит, пробег 106 тысяч, замена переднего левого крыла, замена передней левой двери, покраска задней левой двери. Ребят, в принципе, страшного в этом абсолютно ничего нет. Главное, чтобы за двери все было целое. Ручник. Два подстаканничка вот так вот прячется. Варик, ВД с кнопки. Электродвери, корректор фар, мультируль, мультимедиа. Система. Место в автомобиле. Нормально. Довольно много. Единственное. Мне не нравится здесь. Ну, пластик, знаете, он такой вот блин простой все какое-то простое но тем не менее минивэн полноценный три ряда сидений 16 год мотор 2 литра 885 тысяч рядом стоит филдер синий цвет 4 в.д. 2017 год так стоимость где-то видел стоимость пробег 72 тысячи стоимость ниже вов сколько филдер стоит Филдер сколько стоит? 840 тысяч. А Toyota VIH. 11-й год, 1.8. 4 ВД, аукцион 4 балла, не ржавый. 890 тысяч. Сейчас тоже ходим, смотрим, альфу, ищем Виша. Мало машин. 9-й, 11 года годы. Да, они есть. А вот свежий рестайлинг. Они, они отличаются по задним стопорям, по передним крыльям. Немного по повторителям, по зеркалам заднего вида. Их очень мало. Сузуки Солью тоже частенько спрашивают. Такие автомобили есть. Ну, как гибрид. Это одно название гибрид. 16-й год, мотор 1.3. Стоимость автомобиля 575 тысяч рублей. Еще один Кикаро Сузуки. 15-й год. 375 тысяч в тоже такой популярный автомобиль берут именно для работы 2014 год аукцион статистика 675 тысяч закрыт автомобиль появились у нас хайсан рефрижератор 12 год дизель 3 литра 4 воды Реф минус 9 плюс 35 1 миллион пятьсот девяносто пять тысяч рублей еще один такой же 15 год тоже дизель а, нет это не ревка аукцион статистика стоимость тоже 1 миллион пятьсот восемьдесят пять это 585 а ревка стоит 595 тысяч Mitsubishi Mirage объем двигателя 1 литр передний привод 555. 5 пятьдесят 555 тысяч стоит автомобиль он на литье комплектация простая honda stream белый цвет зимняя резина литье он как-то вот даже не знаю на беспробежный не похож ценика нету грязненький он какой-то почему-то honda fit синий цвет 16 год 645 тысяч я думаю в принципе все увидели все посмотрели то что автомобили мало везутся они потихонечку прям штучно цене конечно вырос процентов на 10 хорошо 10 процентов это ощутимо вот очень много вот чего сейчас есть выбор можно выбрать акву можно выбрать nissan note можно выбрать toyota corolla axio можно взять филдера вот. много гибридов именно аксио и филдера мы вернемся к автобусу да вот показывали вам сегодня автобус видели да как как вырос ценник поэтому сейчас автомобилями все очень сложно вот на сегодня все всем пока